будет находиться в течение всего месяца в знаке РАК, в Вашем секторе работы и здоровья. Это значит, что все Ваши мысли будут заняты работой и решением каких-то рутинных вопросов. По сути, жизнь в этом месяце будет состоять из многих мелочей, незначительных, на первый взгляд, ситуаций, которые нужно будет постепенно решать. Учтите, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградным. И это может создать определенные задержки в работе или даже это заставит вас пересмотреть какой-то свой подход в работе. Это может создать благоприятные условия для того, чтобы изменить отношение к какому-то коллеге на вашей работе. Или найти дополнительную информацию, которая поможет вам быть более эффективным. Венера, планета отношений, финансов, любви, будет находиться в пятом секторе в течение всего месяца, и она будет ретроградной до 25 числа. Это говорит о том, что не работа единой вы будете жить. На самом деле тема отношений, детей, хобби, творчества будет тоже для вас очень важна. Ретроградная Венера в Пятом Доме может подчеркнуть необходимость иметь больше выходных, больше свободного времени, больше пространства для творчества. И в целом июнь может оказаться для вас очень творческим месяцем, когда вы будете зависеть от вдохновения и у вас будет желание что-то созидать. Но для этого вам нужно будет иметь больше свободного времени. Поэтому вот этот Меркурий в шестом доме может помочь вам правильно организовать свое рабочее пространство, свое время для того, чтобы иметь возможность заниматься и творческими делами, или уделять больше времени детям и любимым. С 1 по 3 число Солнце будет в соединении с ретроградной Венерой, и это кульминация всего ретроградного периода. Этот период поможет вам осознать какой важный урок вам стоит запомнить и вынести для себя. И поэтому обращайте внимание на то, какие события происходят в начале месяца. И особенно на те события, которые связаны с детьми, финансами, любовными отношениями или темой отдыха. 5 числа будет лунное затмение в знаке стрелец в вашем 11 доме, который отвечает за друзей, единомышленников, группы, коллективы и в принципе за социальную жизнь. И лунное затмение дает всегда такой оттенок получения результата, но поскольку это первое затмение из серии затмений, которые будут проходить на этой оси в течение ближайших 18 месяцев, то вместе с каким-то моментом кульминации и завершения вы почувствуете и новые задачи, которые будут перед вами стоять. 11 сектор также отвечает за тему соцсетей, развития страницы в соцсетях или продвижения в соцсетях. Это затмение может вынести на первый план ваши взаимоотношения с друзьями. Также это затмение может дать вам желание Проявить себя очень ярко в социуме, именно то, что вы сможете поставить этот вопрос на поток, сможете чем-то заниматься очень активно в социуме. Это поможет вам впредь иметь больше свободного времени для семьи, детей и близких людей. В день затмения 5 числа Меркурий будет в хорошем аспекте к Урану. Это может дать быстрое решение рабочих вопросов финансовых дел и учтите что этот аспект будет повторяться еще и 30 числа он может дать возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны или очень быстро решить какой-то важный вопрос с 6 по 11 число будет идти напряженный аспект ваш сектор финансов и это может дать необходимость больше зарабатывать, так как уровень трат будет возрастать в этот период, ваши финансовые запросы тоже могут увеличиваться и нужно будет на это сразу же реагировать. Так как аспект будет затрагивать и ваш пятый сектор детей, хобби, творчество, то это может говорить о финансовых тратах на близких людей, либо на тему отдыха и развлечения. Поэтому, в принципе, у вас будет выбор, либо потратить деньги на отдых, либо все таки пожертвовать отдыхом для того, чтобы заработать больше. С 11 по 13 число Марс будет в соединении с Нептуном в вашем секторе финансов. И это тоже может создать такую яркую ситуацию в плане финансов, когда ваше желание что-либо приобрести, либо решить какой-то финансовый вопрос, будет подталкивать вас к тому, чтобы зарабатывать деньги. Желательно в эти дни не решать важные финансовые вопросы совместно с мужчинами, так как аспект подразумевает путаницу в подобных делах. С 18 по 20 число очень хорошее время для решения финансовых вопросов, для заработка денег, а также для удачных покупок. Но главный момент — это хранить в секрете свои планы, то есть не рассказывать многим о том, какие финансовые операции вы собираетесь проводить. 20 числа Солнце переходит в знак Рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в первом градусе этого знака. Это ваш шестой сектор работы и здоровья. Об этом секторе мы говорили в самом начале видео. И данное затмение еще раз акцентирует ваше внимание на теме работы, здоровья, ваших обязанностей. Эта тема, благодаря затмениям, была для вас актуальна уже полтора года. И данное затмение только поможет вам организовать какой-то момент, выйти на какой-то уровень очень важный, пройти последний этап вашего восстановления на рабочем месте или организации какой-то работы — в любом случае, несмотря на то, что это затмение солнечное, все таки будет ощущение, что вы хотите зайти в последний вагон, будто бы это какой-то шанс, который вы можете использовать либо сейчас, либо потом нужно будет очень долго ждать. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем втором секторе финансов, денежных трат, поэтому вблизи этой даты могут сами по себе решаться важные финансовые вопросы, а также может исполниться какая-то ваша мечта, связанная с финансами. Тем более, что 25 числа Венера разворачивается в прямое движение, и это очень хорошая планета, и она имеет такое свойство, давать какие-то очень положительные события в момент, когда она меняет свое направление движения. Поэтому период с 23 по 25 число должен быть очень интересным и положительным. 28 числа Марс, планета активности, переходит в знак Овен, ваш третий сектор, который отвечает за обучение, поездки, документы и общение. Эта тема так или иначе в разных вариациях будет для вас актуальна, до конца этого года и даже еще в начале 2021 года в связи с тем, что осенью Марс будет ретроградный. Вы можете начать в конце июня, начале июля важное обучение или будете решать вопросы, связанные с автомобилем, или захотите сдать на права, обучиться чему-то, получить какой-то новый навык, который вы сразу же сможете применять в своей работе. В любом случае какой-то пересмотр... Подготовка или какой-то новый этап в вашей жизни в связи с этим транзитом обязательно произойдет, и первые шаги вы сможете осуществить уже в июле месяце. 30 числа Юпитер будет соединяться с Плутоном. Это две медленные планеты, и они трижды соединяются в 2020 году. Первое соединение было в начале апреля, второе будет в конце июня, и третье соединение будет 12 ноября. Эти планеты соединяются в вашем 12 доме, который отвечает за все то, что далеко, высоко, а также за внутреннее содержимое человека, за его мысли, планы, работу в уединении. Так или иначе, эти темы могут быть для вас актуальны. Это либо вопрос переезда куда-то это либо соприкосновение с какими-то совершенно новыми обстоятельствами в вашей жизни это соединение планет может дать вам желание завершить какой-то цикл вашей жизни в этом году и безусловно в конце года начнется совершенно новый этап в вашей жизни в связи с тем что будет начало нового цикла юпитера и сатурна в вашем знаке так что по этому соединению вы должны отпускать то, что само уходит из вашей жизни, и это только подведет вас еще ближе к какому-то новому важному началу. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!